Дорогие друзья, и а, тема нашей сегодняшней встречи необычайно интересна. Мы с вами поговорим о чудо-гребе Линджи и его чудодейственных использований, о том, как а, использовали его действия в Древнем Китае, о легендах и поверьях поговорим, которые существуют и по, нынешней, по нынешнее время. Также поговорим о том, как капсулы Линджи корпорации FOHO воздействуют на наше здоровье, и как с помощью этих капсул укрепить наше с вами здоровье, здоровье свое и здоровье своих близких. И для этого хочу представить человека, который раскроет нашу сегодняшнюю тему. Это замечательная женщина, которая имеет многолетний опыт работы в косметологической индустрии, в работе в области оздоравливающих процедур традиционной китайской медицины. Замечательная и привлекательная, в меру строгая, но всегда постарающаяся ободрить как своих коллег, так и наших партнеров. Это опытный лектор, мастер массажа и профессионал, что касается нашей с вами продукции. Я рада представить вам, приветствуем всеми любимую госпожу Ся Син Мюн. дорогие друзья гости корпорации ФОХО, добрый день здравствуйте мы рады приветствовать вас на нашей онлайн трансляции 啊, мы очень рады то что есть такая возможность поделиться с вами важной информацией Нужна и такой важная сейчас информация о том, как поддерживать свой иммунитет, как оздоравливать состояние всего организма, ваших э, родных и вас самих. Сейчас сложившаяся ситуация с новым коронавирусом, конечно же, тронула сердца людей по всем странам и не оставила никого равнодушными. По самопоследним статистическим данным об эпидемиологической ситуации, Количество людей зараженных составляет более 450 человек по всему миру. Что касается России, то количество здесь составляет 840 человек. За вчерашний день, 26 марта, количество зараженных повысилась на 182 человека. Ситуация оказалась серьезнее, чем предполагали. Также оказалось более серьезным воздействием нового коронавируса COVID-19 на физическое здоровье человека. 为了保护我们, her, дорогие друзья, те, кто смотрит наше включение сейчас, для вашей безопасности старайтесь больше времени проводить дома и оставаться дома, меньше выходить на улицу. Если есть специальные ситуации, если же вам приходится выходить на улицу, следите о всех нужных мерах предосторожности. Обязательно одевайте маску. Также пользуйтесь эм, антибактериальными средствами дезинфицирования. Стоимость лечения при заражении велика, помните об этом. В Китае стоимость лечения в легкой форме составляет около 700 тысяч рублей. А если же тяжелая форма, то стоимость, то стоимость лечения может достигать 7 миллионов рублей. Нету специализированного лекарства, медикаментов от нового коронавируса. И все, что нам остается, это заботиться о своем здоровье, повышать иммунитет, повышать сопротивляемость организма различным вирусам. Только избежать чем выше будет уровень иммунитета каждого из вас, тем будет меньше вероятность заразиться. На прошлой онлайн-трансляции господин Лоудзефа рассказывал вам о том, как улучшить состояние иммунитета, как всесторонне его повышать. Также мы узнали о том, насколько эликсир Феникс помогает нам в этой задачи, задачи повышать свой иммунитет. Сегодня я расскажу вам о том, как продлить жизнь. Как всесторонне укрепить состояние физическое, укрепить состояние организма. И перед тем, как мы начнем, хочу рассказать вам две фантастические легенды. В древнем Китае был человек, который прожил 800 лет. Этот человек стал родоначальником культуры поддержания здоровья под названием Ян Шэн. Это человек, который больше всех разбирался, что такое Ян Шэн. У него был секретный способ поддержания здоровья. Но все-таки, как же у него это получилось? Что же за секрет? А секрет состоял в том, что он знал чудодейственные свойства волшебного гриба, волшебного средства и также пил воду там, где жил водопад. 传道至今, 乃是我们中国, 流传至今, и вторая легенда, 啊, которая до, дошла до наших дней, 啊, звучит так. 啊, 也, 这个故事呢, это 啊, романтическая 嗯, история, грустная и прекрасная история любви. Было двое людей, которые мужчины и женщины, которые очень любили друг друга. Они, их связывала большая любовь. Девушку звали Байсу Джен, а молодого человека Сянь. Однажды очень неожиданно. Сюйсянь заболел и упал в предсмертном обмороке. Но Бай Суджэн не могла допустить и мысли, что ее возлюбленный вот так уйдет из жизни. Она вспомнила о том, что поговаривают на горе Бессмертных есть... Чудодейственное растение, которое помогает оживить людей, оживлять людей. она решила отправиться на эту гору. Она отправилась в путь, в путь полный препятствий и сложностей, Но все-таки она сделала это. Но она обнаружила, что удивительное растение охраняет злое чудовище, которое никогда по доброй воле не отдаст растение. И началась схватка. Но необыкновенным образом, наверное, любовь ей помогла. Она победила чудовище и принесла чудодейственное растение своему возлюбленному. И он воскрес. Что же это за чудодейственное растение, вещество, спросите вы. А, название этому средству гриб линджи. Кто-то может подумать, но ну, если я сейчас съем линджи, наверное, я смогу стать бессмертным. Не Конечно же, это только легенды, но о чудодейственных сред... свойствах гриба линжи говорят и сейчас и активно используют это, эту возможность в различных сферах. И наверняка наши партнеры достаточно близко знакомы с грибом Линжи, знают, что это такое, знают, насколько он оздоравливает наш организм и благоприятно воздействует на все системы, на все органы нашего организма. А, что касается из всего разнообразия трав, растений традиционной китайской медицины, линджи считается одним из самых ценных. Читай, в травнике Шеннуна говорится о том, что линджи питает все пять внутренних органов. Также регулирует баланс иньян в нашем организме. 补气安神, восполняет ци и успокаивает организм. Повышает иммунитет организма. 那么, 您知的话呢, 呃, что касается Линджи и других средств ТКМ, то если другие травы и растения направлены на излечение какого-либо конкретного заболевания, то Линджи поможет побороть и сотню недугов. Линджи обладает широким спектром действия, как помогает излечить большое количество уже имеющихся заболеваний, так и воздействовать профилактически, оздоравливающе на наш с вами организм. Большое количество производителей медикаментов и биодобавок используют林治 в своей продукции. Наша компания не исключение. Что касается линджи ФОХО, то а, это средство, эти капсулы отличается от другой продукции других компаний тем, что это 13 лет проверенного опыта, 13 лет качеств, проверенного качества и результатов наших партнеров, тысячи тысяч партнеров по всему миру. В состав капсулы линжи входит полисахариды линжи. Полисахариды линджи являются очень хорошим противоопухолевым, противораковым воздействием и выполняет функцию профилактического воздействия. В странах Европы уже давно используются линджи для эм, профилактики и лечения раковых заболеваний. Линджи линжи помогает сдерживать образование раковых клеток и считается, что в сравнении с другими лекарственными средствами линджи обладает наименьшим побочным воздействием. Ассанхиан, линзю суанда пана, так Также в состав линджи входят трипертеновые кислоты линджи, которые очень хорошо повышают, понижают, точнее понижают холестерин. Пимие щега предотвращает атеросклероз сосудов, 增強身体的微循環, и улучшает микроциркуляцию в нашем организме. Также в составе капсулы линжи находится, находится экстракт кардицепса. Экстракт кардицепса очень благотворно влияет на меридианы почек, на меридианы легких нашего организма. Также происходит очень активное повышение 呃, иммунитета организма, дыхательной системы. Это может обеспечить системы помогает решить различные проблемы с легкими. Например, кашель, хроническое заболевание горла, дискомфорт в горле. Все эти дискомфортные ощущения линжи, в частности экстрактор децепса, помогает устранять. Я очень часто езжу в командировки и слышу отзывы наших партнеров, и они делятся тем, что после того, как они выпьют ленжи, у них перестает болеть голова, о том, что они начинают мыслить лучше. Голова становится как будто более ясной, и они чувствуют себя намного лучше. Хорошо, давайте обобщим всю информацию и по пунктам разберем, что же, дает, что же дают нам капсулы линжи. Самые главные особенности, самые главные свойства капсулы линжи. <связать кожу> Капсула линжи всесторонне помогает заботиться о печени, делать профилактику заболеваний печени. Комплексно повышать иммунитет, <кожу> Производить реанимацию и улучшение работы защитных систем организма. Также обладают воздействием по замедлению процессов старения. И помогает улучшить работу дыхательной системы. И делает профилактику сердечно-сосудистых заболеваний имеет противоопухолевое, противораковое воздействие. 呃, большое спасибо за то, что вы участвовали в нашей встрече, послушали эту информацию. И я очень рада была возможности встретиться с вами, поделиться этой информацией, поделиться о том, как же работают капсулы линжи и как они воздействуют на наш организм. Я желаю каждому из вас и вашим семьям здоровья. И желаю сохранять спокойствие в период карантина, в период, который сейчас существует на данный момент по всему миру. Спасибо, дорогие гости и партнеры.